Дорогие друзья, мы снова в эфире. Мы это интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». Наши координаты, наши контакты это 847-226-9956. Телефон в эфире 224-795-7796. И сегодня у нас на связи три города. Это ну, Чикаго и ваш покорный слуга Михаил Мелехов. Это э, Нью-Йорк. Ярослав Беклемишев, главный редактор интернет-портала. И город Москва, экстрасенс, ясновидящий Тодор Тодоров, который вот сейчас у нас прямо вот на камере. Ну и Тодор, с Ярославом мы уже пообщались, а с вами еще нет. Поэтому здравствуйте. Здравствуйте, Тодор. вас да, мы соответственно тоже мы такой небольшой анонс, вот я тут сделал о том, что Ванга сказала, Тодор, я за тобой сверху наблюдаю так что будьте осторожны в эфире мы должны быть все очень позитивны настроены, и мы кстати с Ярославом говорили о альтернативном целительстве что такое целительство для чего оно ну и объявили о том, что Содор как раз сейчас, он э, как раз-таки самый главный человек, который об этом ну, должен знать. И вот он нам расскажет, что такое альтернативное целительство, опасно ли оно с точки зрения пациента. Ну и, наверное, самое главное, опасно ли оно для тех людей, которые исцеляют, для целителей я бы, да, да, да, и михаил на секунду я буквально уточню тот Конечно. вопрос потому что мы говорили о биоэнергетике вот, и насколько вот эта вот биоэнергетика энергетическое вмешательство в процесс физического существования человека может вот, как говорится не навреди но когда дают лекарство, мы видим что лекарство повредило или лекарство помогло на уровне энергетики мы не можем это знать или можем все таки ну, а как, как, как, как то, с чего начать-то? А, я как в прошлый раз говорил, что а, вообще встреча с экстрасенсом, лечить или, или как угодно его называть, этого человека, называется до, встр, до, до, этой, до него и после него. Потому что до него человек в одном состоянии, после встречи с этого человеком он в другом состоянии. Конечно, человек вмешивается в биоэнергетики, в биополе этого человека и все. Но прежде всего главное, что остается такая психологическая... Э, как сказать, влияние на того человека, с которым ты общаешься. Поэтому надо быть очень осторожным, очень внимательным, культурным. Надо любить этого человека, не нарушать его покой. Надо сделать так, э, как говорится, заменить одни, э, одни иллюзии с другими, одни ценности с другими, одно действие с другими. Нельзя просто отнять и ничего не дать. Так не бывает в природе. Поэтому надо потихонечку человека объяснить ему, чтобы он сам выбрал ту или иную, которая ему более приемлема для этого. И надо объяснить ему, что произойдет. Вот если возьмем, например, самое простое, можно сказать, даже это может, лечение, может не знаю, бросить курить или бросить пить. Но это вообще очень вредно для человека, потому что организм привык сопротивляться, а в какой-то момент бах-бух-бах, бах, через 5 дней он не пьет. И что происходит? Человек нервный, запсихованный, сумасшедший, он становится вообще, вообще ненормальным. Потому что ну, он учился, это, это курение, это некий ритуал, который каждый день он делает. Идти ему отнимают, а что он будет делать? Но он не может. Это, это же долгий период, это полгода минимум. С тоже вот так. Организация сопротивляется, а если нечем сопротивляться, что тогда будет? Тотар, И, я сейчас задам страшный журналистский вопрос. Вы меня слышите? Да, да, скажите, вот ключевая фраза, которая сейчас прозвучала, надо человека любить. Вот, предположим, приехал к вам человек, который, о котором заранее известно, что он убил некоторое количество человек, но ему нужно исцелиться. Вот приехал он из наемник, предположим, да, и э, у него проблемы со здоровьем, он пришел к вам, э, но вы заранее знаете изначально, что он убил некоторое количество людей, причем убил несправедливо. Вы будете его любить при этом? А что, можно справедливо убить? Я начинаю сначала. Я вообще отношусь очень проще. Потому что все, что происходит, что человек не сделал, это есть последствия. Если этот человек убил, то значит, он убил, потому что это является последствием, некие его мышления, некие видения, некие ситуации. И мне судить его э, за то, что он это сделал, я не имею права, потому что я не был в этой ситуации, не был в его шкуре. Мне легко судить, конечно, но зачем? Это его право жизни. Он так решает. Я не судья. Как и даже в Библии сказано, не суди и судим не будешь. Он пришел за нечто. Если он пришел ко мне, значит он был осужден, значит был освобожден и значит он уже свободный. Раз он пришел, он видимо что-то понял в жизни и он пришел за помощь. Поэтому раз пришел, и это я сделаю. А то, что сделал он, это не мне его, как говорится, судить. Конечно, у меня будет какой-то, может быть, по-человечески негатив какой-то внутренний, может быть, или все, где-то может быть, но я старался убить в себя всех вот этих моменты, когда оценивать человека, его прошлом. Я никогда не стараюсь этого оценивать, я хочу оценивать человека такой, как он сейчас пришел, как он является именно сейчас, на всю секунду, на все моменты. Это результат его жизни. Вот это, а то, что какие-то детали в его жизни, это уже его э, вещь. Я не хочу судить. А, то, есть. Ч, то есть человек в каждый момент является разным, и не тем, кем он был, предположим, за, за, за какой-то момент до этого. Конечно, он разный. Он, э, он так думал, так понимал, так рассуждал. Может быть, мы же не знаем, почему он ну, убил. Э, поэтому зачем судить его сейчас, не судить. Раз его освободили, значит было что-то. Основание освобождать. Я понял, спасибо. До, э, Тодор, у меня... Я в эфире, да? Вы, меня слышно? Да-да-да, все. Да. А, Тодор, у меня к вам такой вопрос. Вы, вот смотря битву экстрасенсов, кстати, на ТНТ начался новый сезон, 16-я битва экстрасенсов, и каждый с собой приносит какие-то какие предметы непонятные. Вот я смотрел буквально на днях, там человек взял, принес череп. А, ну, у него спрашивают, а зачем ты принес череп? Он говорит, вот череп, это там кто-то там содержится. Короче, он мне помогает, а, юрик. я знаю, найти там что то такое, да, юрик а, Скажите, а у вас есть такие вот предметы, которые вы с собой носите куда-то, или а, когда вы помогаете человеку, или когда вы с ним общаетесь? Вот ритуальные такие предметы. У меня есть череп. А, вот мой Тоже череп. есть череп? А, ваш череп. Череп с мозгами... Поэтому я другого черепа нанесу. Зачем? Понятно. А кроме черепа у вас что-то еще есть с, собой, <с э, собой, которое вы приносите на битву экстрасенсов? Есть природные. Поскольку я в Вселенной природы, и природа во мне, Вселенная во мне, мы единое целое. я использую материалы, которые природа нас надарила, которые есть вокруг. Я использую камни. Потому что камни – это в них очень много химических элементов, это, э, минералов очень много, и они влияют на человека. Это все, что у нас есть, это тоже из, из минералов, тоже из нас. И они, когда соприкасаются из э, простого метода э, привлечения себе подобных, то получается в любом случае камни влияют. Но почему вот даже кристалл, да, горный кристалл? Почему он? не в других пятнах, он привлекал именно тем молекул, который именно похож друг на друга. И получается он в таком, как сказать, однородный. я извиняюсь, я на секунду перебью. Это естественный кристалл, он не шлифованный? Он шлифованный. Естественно, где-то тут должен... Я его найду, покажу сейчас. Скорее всего, вот он. Просто интересно сама. Очень редкий экземпляр. Это шлифованный, это массажный инструмент, для таких целей. А вот это мой рабочий камень, он ага. с копочки, называйте его так, с копочки сзади. И он, даже поближе поставлю, он не шлифованный, не тронутый, он как был кристалл такой, рост, так он не рост. В этом должна быть потрясающая энергетика, конечно. Потому что по форме этого кристалла ведь ставили обелиски, монументы, да? вот тот же монумент Джорджа Вашингтона. Вот, вот он ну, точно, точно выглядит в форме этого кристалла. Наверное, какая символика в этом есть? Я работаю, я просто вот так тру. Вот, и, и я не знаю, почему-то так. Это мой, мое внутреннее ощущение. Мне так сказала, делает вот так. Вот я тру, и вот когда с кем-то общаюсь, я как будто снимаю с него информацию. Если мы говорим предметы, с которыми работаю, это не все из камня. Все, что я не делаю, сам придумываю массажки, каких-то там других, которые мне удобны, которые я чувствую, что они мне принесут некую пользу и мне и человеку. Камни у меня очень много. В последнее время начал делать ножи. Я даже могу когда-то у меня был нож такой из обсидиана. Ох, взять. ох, красиво! Красиво. А для чего? Это не оружие, ведь, правильно? Или это ритуальное оружие, вы какое-то. Мне, как любителю холодного оружия, это особенно по сердцу, да. Лава. Ах, здорово, да. Эффект первое имеет. Чуть громче, Тодор, ближе к микрофону. имеет эффект психологического действия, потому что необычность и красоты и там и прочее, но он имеет еще и эффект полезного действия. Потому что я с ним делаю массажи. Например, две основных, даже можно сказать, три движения. Одно из движений, вот, поскольку он полукруглый, это по спине можно идти. Или может идти тоже. Вот, вот. А еще он очень... Вот когда это делается вот, по, по руке, по спине, вот это, нагревается все... Это точки нагреваются. Это такая... <свист> да. И... Да. Принес, Михаил, я извиняюсь, что к вам подходит массажист с ножом. <свист> что вы можете подумать при этом? Ну да. <свист> не, он не видит. <свист> он ему предварительно завязывает лака, а, Он <свист> <-то> не попадет. <свист> ножом вот так это делает, и она вся ага, ага, вся в восторге. Вот представьте себе, вот э, <свист> это... да. он снимает, очень хорошо снимает негатив, энергетику снимает. Но я еще дальше пошел. Долго, как говорится, не думал. Начал, поскольку начал изучать камни, я понял, что есть некие камни, они имеют очень большую электропроводимость. Это такой камень, например, как шунги. И я начал делать ножи и шунги. Да. Вот, вот, например, вот такой нож. Он с одной стороны, тоже ритуальный, как будто такого, но тоже можно делать массаж. Массаж можно делать ручкой. Вот это дело руками. Вот это хорошо, очень делает ручка. Эта часть можно делать массаж. Она тут не острая все это. Тоже это можно вот снимать. Вот делать, снимать статические электричества. Вообще просто снимает с тела человека. Спине можно массажировать. Например, вот такой вид. Есть другой вид. Страшненький. Ой. Тоже похож на другого, он тоже очень хорошо для спины вот, э, пройтись по всем, как говорится, косточкам там, по всем э, ж, жирком и все этим делом. Другой нож, например, он более, наверное, похож, более ритуальный. Такой э, маленький, женский, нежный, вот, для каких-то там что-то там делают, снимают там каких-то там стрессовые состояния, порчу может кто-то снимать, кто-то умеет. Люди заказывают. Другой нож интересный сегодня придумали. Он такой как змея. Вот. Он... сама я вот хочу сказать, что нож, если даже возьмем любой нож, даже возьмем, он начинается здесь толще, здесь тоньше. Здесь толще, здесь толще. То есть, получается, он э, имеет <coughs>, такая эргономичная и такая, как сказать, э, энергетика в пространстве, как он виляет. То есть, он yes. двигается, он, э, он легкий, он Тодор, то, то, то, можно вопрос один? Э, я понимаю, что есть энергетика камня, я понимаю, что есть энергетика форм, я понимаю, что это может как бы снимать и как бы электричество с человека, и массировать, и все прочее. Но почему именно форма ножа? Почему именно форму ножа нужно придавать всему этому? Других это, форм. Это, наверное, он просто очень удобно. Очень удобно касаясь к телу, проходить по всему телу и, э, как говорится, и использовать его многофункциональная вещь. Вот. И как для массажа, и как для всех вот этих дела. Просто идти по телу. Потому что ничего другого нет удобного, чтобы пройти более большая плоскость. А он кривой, он кривой и очень хорошо идет по, по плоскости тела. Тодор, а, наблюдая за битвой экстрасенсов, за экстрасенсами, я видел, как они используют вот такое ритуальное оружие для того, чтобы, э, ну, этих духов, что ли, вот каких-то там злых духов, они их там чуть ли не убивают, э, входя в этот мир, там, я не знаю, существование этих духов. Это действительно или это просто какой-то такой э, пи дух... пиар-ход? Я духов не убивал, и я... Служу... <смех> <Меня> не... <смех> Поэтому я никого не хочу пугать ни на земле, ни в пространстве, как у меня, ни вообще там. Зачем? Надо, Надо жить со всеми в гармонии. Вот. А, да. Тодор, э, вопрос, не относящийся к ритуальным предметам, которые вы сейчас показываете, но на всякий случай о а том могу забыть. У нас 28 числа будет этого месяца, сентября месяца, будет солнечное затмение. Скажите, это имеет какое-то значение на поведение людей, на так, как они, допустим, в какой-то депрессии могут находиться или нет? Люди делятся на два вида. Которые вообще на Луну не смотрят. И они как жили, так и живут. И они даже не знают, что она им влияет. И те, которые смотрят на Луну, постоянно смотрят. И они ищут, как она им повлияет. И они ждут. Они более привязаны к какими-то аномальными явлениями, связанными с пространством. Они пытаются вникнуть и понять, что на меня Луна сегодня сделает. А если я не смотрю, то я не знаю, будет ли на мне влиять или не будет. Если у меня есть настроение, то она у меня будет. А почему тут Луна? Или мне его кто-то испортил? Да, Луна, я прошу прощения, я, кстати, оговорился, это не солнечное, это лунное затмение 28 числа. Но у нас одновременно будет совсем в это же примерно время еще полная Луна. То есть как-то вот такое сочетание и затмения, и полной Луны. Но это какой-то, наверное, будет иметь эффект, да? Естественно, в любом случае планеты влияют на человека. Но э, вопрос в том, что каждый человек имеет разные восприятия этих планет. Один более чувствительный, другой вообще не чувствительный к этому делу. Это как э чувствительность все зависит от человека. А как сам человек может понять, чувствитель он к этому или нет? Но, ну погода меняется, болят его все косточки. Когда он тогда да. А если на меня влияет э -э вот погода, затмение и так далее, и так далее? Могу ли я каким-то образом обратиться к вам, к примеру, для того, чтобы вы мне помогли? Ну, я Или могу нет? Только... Я, конечно, что могу помочь? Я могу помочь в том плане, если я разъясню человеку, что если высокое, например, солнечное извержение, вот эти, как это называется... Магнитные бури? Или... А нет, магнитные это не магнитные бури, это... Он высокое давление там или еще чего-то с ним поговорить не выходить на улицу и так далее так далее как-то немножко успокоить я больше ему ничем не могу помочь Это то есть я... к вам по этому поводу не обращаться ну, ко мне каким только поводу не обращались но по крайней мере я всегда стараюсь э, идти исходя из человека чтобы научить его чтобы понимать сначала этот мир а не ждать чуда чудо нету чудо начинается там где кончается знание это я всегда так говорю. Поэтому пытаюсь человеку объяснить более-менее, что все равно он, он сам, э, от него должно все это идти. Да. То есть человек хозяин своей судьбы. Конечно. Ясно. Ну хорошо, тогда продолжайте показывать нам свои ритуальные орудия. Например, обсидианчик маленький э, такой. Обсидианчик, он красивенький. Красивенький. А для чего? для массажа, очень для массажа. Он массаж для, для рук может человек использовать э, для всего. Потому что это лава, стекло, она очень хорошо впитывает тоже энергетику, снимает энергию. Другой камень, это э, гранат. камень гранат алмандин так называется. Он очень хорошо влияет, красный камень, на кровоносную систему. Вообще пробивает на 5 до 6 сантиметров глубину. Вот такой гранат, если скажем, его Возьмем в виде палочки. Вот такой палочки. Э, можно по разным точкам нажимать по, по телу. Вот не, не то что нажимать, я неправильно выразил. Просто делать вот какие-то движения. Оно нагревается и просто пробивает. 3, 4, 5 иногда бывает все тело пробивает. Например, э, гранат. Э, вместо него можно еще использовать более э, другой камень. Интересно, это тоже нефрит. Э, нефрит, который массажирует. И рук могут массажировать, и так, и так. Массажировать разные точки шеи, или разные точки по спине, или где там какие-то болячки. Вот. Из мифрит я сделал вот такая штучка. Тоже из мифрит. Она специально я ее придумал, потому что она хорошо держится, она хорошо делает вот такими делами. Хорошо идет по, вот по телу может идти. Тут больше, тут меньше. Потом это может... Вот так, идти по телу, вот, пойти по всеми делами. Очень хорошо она попадает здесь на мускулатуру, вот шейные, вот эти, где э, у людей получается очень много. Вот, комочек, там еще э, вот это, например. Еще есть, я сделал из чараита, такая тоненькая штучка, тоже вот, э, вот, как лопатка, тоже снимает вот это, такими этими делами. Это тоже похоже на, как ножа, но короткая. То есть, то, Тодор, то, то весь дизайн вы сами придумали, да? Да, сам придумал. Чтобы, чтобы так удобнее было под рукой. Я честно говорю, такие вещи, они немножко, если бы человек покупал, она бы была бы дороговато для кого-то, потому что это чароид, такая тоненькая пластинка, такая здоровая, он сам по себе дорогой материал. Но я не жалею сам, поскольку делаю, и это мне так дорого стоит. А, ну, даже если по деньгам, такая пластина, без ничего, она стоит где-то 20 долларов. Пока ее взялась туда-сюда, она ну, знаешь, не то. Тоже вот, инструмент не дешевый. Тоже гранат а, сделал для а, определенных мест. Скажем, на чакрах можно ставить разных а, камни. Потому что пятницы. Пред... Вот сделал еще другая, тоже из граната. Но она очень мощная здоровая. Она конкретно для шеи и конкретно для спины. Потому что она удобная и с ней очень хорошо можно работать. И чтоб меня просто конфисковали. Как кому-нибудь делаю монтаж, они просто у меня ее забирают. Очень хороший. А кто у вас забирает, простите? Ну кто? кто? Друзья. Вот. Хороший камень для массажа. Вот такие галки делают из лабрадордордорит лабора да. да. вот. они очень хорошо тоже э, работают э, вот есть тоже какая-то другая массажка вот э тоже она вот такая по точкам по, по всеми этими делами я, я, я, я просто извините на секунду я перебью вас тодор я смотрю это уже на, как на предметы искусства потому что там такой дизайн интересный да что кроме того что это полезно как бы и для массажа да это гламурная палочка гламурная гламурная розовая родонит он уже розовый она тут специально скошена для того, чтобы можно не, не Это со всех сторон у нас заглажено. Она для рук, она для рук и э, вообще э, очень такая огранка. Я ей делал. Мне там ребята, которые посмотрели, говорят, ты что туда изголяйся что ли? Я говорю, не знаю, купить не купит но я делал, потому что она мне нравится, она удобная в руках. И просто она красивая, потому что если что-то делаешь, она должна быть красивой, в конце концов, и не просто так палочка, но все надо иметь какая-то приличный форму. Да, но вот. хотелось бы, чтобы она еще и помогала. Да, вот шунгит, просто обычный шунгит, шунгит, палочка, массажная. Но поскольку я уже начал делать такие шунгитовые другие, то есть кому что. Вот нож и шунги. Что там у меня еще интересно? А, вот хороший камень. Ну вот нефрит тоже э, такая. Есть и больше, есть и меньше. Это черный марион, кристалл. Он mm -hmm. тоже бывает, очень хорошо работает на некоторые э, точки. Этот камень э, э, хризор, розохризолит. Так, я как-то не точно помню. Розохризолит даже. Нет, роза кризалит – это очень редкий камень польского полуострова. Я его оторвал у одного из каменщиков, когда-то купил по старым деньгам, не дешево. Но он очень сильно влияет на… Я с ним его использую в сердечно-сосудистой системе. Через него я скачиваю информацию о сердце человека. А. А. Тодор, а вот такой камень, как корнеол? Вы знаете такой камень? Да знаю. Да, э, он, э, ну, он действительно лечебный камень. Его надо нагревать, говорят, и после этого прикладывать к какому-то э, больному органу месту, и он будет работать хорошо. Ко мне приходила женщина, который муж у неё э, всю жизнь занимается камнями, делает шары, там еще чего-то что-то. Я, она, не, она тоже камни видела, они Когда я ее прошелся камнями по ее телу, она просто обалдела. Она говорит, не может быть. Я всю жизнь камни видела, а уже что такое происходит? То есть, с человека происходит нечто невероятное, когда камни проходят по телу. Это какой-то балдею что ли. Они, они, они просто с ума сходят от удовольствия. Когда просто камни. И самое интересное, человек говорит, нет вот это камень. Может быть это, а может быть это, а может быть это. И они начинают вот туда-сюда, но наконец каждый находит свой камень. А насколько, насколько я знаю классический буддизм, камни тоже являются носителями определенной души. Если, со... если, если я не прав, поправьте. А везде самой со сопутствует э, иконка Баба Ванга. Она как, типа, э, палец «Не греши, синок». Да, особенно... Целеуказательное такое обозначение. Есть другие камни из горного хрусталя, я их использую. Пять штук для полностью прокачивания энергии. Очищение пространства, да? Нет, нет, для энергетики человека, прокачивание полностью. А. Угу. Вот. Дымчатый кварц камень. Но в основном у меня белый. Самый хороший чистый камень для каких-то дел ⁇ это, это, это горный кристалл. Вот, кстати, мы говорили в прошлой программе с Ярославом. Я упоминал о том, что в Бразилии, в этом госпитале Джанувгад, там происходят удивительные действительно вещи. Но дело в том, что само место, где находится вот этот вот госпиталь, духовный госпиталь, он находится под землей находится огромное просто невероятное количество за, за, за залежи вот этого горного хрусталя, которое само по себе является очищающим. Да? То есть горный хрусталь это просто камень, который лечит сам по себе. Он, я вам сейчас скажу, что горный хрусталь, если взять сейчас два разных камня, вот флюорит, например, флюориты, и они убирают разные, нет два одинаковых камня. Вот два хлорита, один трехцветный равномерно, а другой более зеленый, более вот это. Здесь кристалл с фантомом. Внутри это видно какая-то палочка что ли, вот как он так родился, я не знаю. Внутри нечто в нем есть. Что есть? Это интересная редкостная такая штучка. Вот я же в прошлый раз, наверное, говорил, что можно делать. Берется два кристалла, аметис, ну где-то должен быть аметис, у меня не знаю сейчас посмотрю но ну, неважно это тоже красивый дымчатый кварц мы предположим возьмем два кристалла вот. тигровый глаз это не кристалл но форма кристалла сделана, его ругайский делает ами... э, горный кристалл вот каждый из этих камней когда вот такое движение делается в воде в ванне он издает звук вот Это издает один звук, это издает другой звук. Даже если возьмем другой горный хрустак, он все равно будет издавать свой звук. То есть каждый камень имеет своя вибрация, частота. Не важно, что он горный хрустак. Но лучше должны быть разные. И когда в воде это делается, вода меняет, звук меняет ее структуру. И если человек искупается туда, то он просто получает хорошее, прекрасное настроение. Потому что вода как живая становится. А это я делал, это я использую очень часто. Ну вот. Что тут еще у меня? О. А, тут страшная штучка. Так, она, не знаю, нашел. Ой. Атрибутики. Ну она так стоит, так, интересная из этого тигрового глаза. Просто для антуража. Так она, я даже не знаю, но мне так симпатичнее. Не... Тут можно по ходу задавать чисто журналистские вопросы. <связывая> вот один чисто журналистский вопрос. Мы только что говорили как раз в предыдущей программе об обмене энергетики, то есть что любой целитель забирает на себя определенную часть отрицательной энергии, поэтому как бы ему становится хуже, может быть, он берет на себя это все. У камня есть усталость. То есть, вот, предположим, если есть, есть массажный камень, и э, я, как бы, пользуюсь им на определенное количество времени, забирает он у человека отрицательную энергию, принимает, ну, наверное, в себя, или не принимает, или, или он что-то снимает просто физически. Есть... Бывает ли усталость такого да пресмета? Есть... Каждый, каждый камень, он забирает энергию человека. Он как отдают, он так и забирает. Поэтому их надо мы держать после каждого человека в воде, и чтобы с них ушло все вот эта энергетику я хочу сказать о удивительном камне я каждый раз удивляюсь камни открывать мне все новые новые восприятия вот удивительный камень это беломорит так называемый лунный камень он, под, под светом надо он светится с бо жалко, что у меня другой свет. Если вот взять этот камень, поставить на груди, вот где солнечное плетение, через пять минут максимум камень пропадает. То есть как пропадает? Он исчезает, человек его не чувствует. Можно спокойно этот камень взять, убрать, поставить. Человек абсолютно не будет чувствовать этого камня. С других камней я экспериментировал. С других камней чувствует. А этот камень не чувствует. Я говорю, что-нибудь на груди есть? Где? Он там. Нет. Уверены? Уверен. Снимаю, говорю, что это? твой камень чего-нибудь положил его? Нет, не знаю. Вот говорю, руки, он стоит. Да, правда стоит. То есть люди не чувствуют. То есть я не знаю, что он делает, не знаю, каким образом, но он, потеряет, он теряет, как сказать, э, весь, как будто теряет. То есть человек должен почувствовать. То есть человек его не чувствует абсолютно, он становится некий однородной человек. И самое интересное с разными людьми, я это пробовал, я люблю экспериментировать. И, и он очень хорошо воздействует на солнечные испытания на всего э, человека. Пользуюсь еще шарами. Вот, э, люблю красных, более ярких, четких шаров. Э, это гранатит, э, алмандин, вот, а это более-менее чистый гранат. Э, он, вот такой вот, уникальный камень, который имеет ауру вокруг себе он там есть даже в интернете, где-то на 5 сантиметров. Он редкий, потому что э, на нем есть аура, то есть полоски на 5 сантиметров судя отсюда даже когда крутится его видно я не знаю здесь может быть будет видно вот это все нет не видно будет видно видно видно а, аура вокруг нее что то идет ну, вот, я нет я не вижу да так нужно определить а, но это мы же не обладающие это вы обладающие но это есть вот это есть они очень хорошо как говорится, в пространстве вокруг себе гармонизирует. А камни, конечно, устают, они могут треснуть, они могут вообще испортиться. Я заметил, что неустойчивый камень, очень неустойчивый лабрада, лабрадарит. Был у меня какое то дело, делал массаж, потом смотрю, он без потрескать, он вообще стал. Никакой, просто. Мне пришлось его переделать, переполировать и все. А, и все. Тодор, у меня к вам такой вопрос, походу. Насчет лабрадорит. Мне было рекомендовано носить такой камень, который отводит напряжение, допустим, с головы. Ну, то есть вот я такой человек, который постоянно что-то думает о чем-то. То есть я, мой мозг как бы не отдыхает. То есть все время какие-то там проекты и так далее, и так далее. Ну, вот с, программы с Ярославом Биклимишем, в частности. Приходится думать. Скажите, лунный камень и лабрадорит. Это правда? Он отводит напряжение с головы или нет? Человек надо, конечно, найти свой камень, проверить. Это вы, это вы сейчас духов отгоняли или? Это бабочка прилетела. А, бабочка. Понятно. Да, так что? Я думаю, что человек, в первую очередь, надо проэкспериментировать, какой камень ему снимет напряжение. Но очень хорошо снимет напряжение, поскольку он статистическое электричество снимает, и он имеет высокую электропроводимость, а в человеке все это, волны, все это электричество, мы связаны, да? Я думаю, что лучше всего снимет шумки. Он самый дешевый, самый доступный и самый, как сказать, всасывающий быстро энергетику. Потому что я, когда есть нервозность у человека, он может взять просто кусочек шунгита, галочка примерно вот такая, покрутить, покрутить в руках и все, напряжение, все вот эти жуткие состояния человека, они уйдут сюда и все, он не будет, как сказать, уйдут сюда, помоет и все, он успокоится. Поэтому он может спокойно себе отмассажировать вот шею или чего-нибудь, вот такое, и сразу это снимать. Попробуйте даже любой камень, кто-нибудь, чтобы вас погладил по спине, вы это почувствуете. Бывает а... бывает даже не камень, если просто погладить, то так по и, спине, то... и то да, хорошо. Да. Тодор, миша извините, можно вопрос Тодору? Да, а, вы, вы очень точные цифры называете, когда говорите о камнях, вот этот проникает там на 5 сантиметров, этот на 10 сантиметров. Откуда такая математика? А я, я все спрашиваю. Я каждого человека, каждого человека, это для меня новый человек, новый объект, новый эксперимент. И я постоянно спрашиваю, а это насколько, что вы чувствуете, а это как, это как? И даже один раз я почувствовал, жалко у меня тут нету с собой не знаю куда дел, хризопрас камень. Я почувствовал вибрации камня, когда человек говорит. Я просто удивился, то есть камень держишь, а он вибрирует в руках, то есть на тело стоит, и, и вибрации передается через камни. Это как так? А вот пробовал других, нет, только, только это ее камень. То есть э, и я постоянно то, что спрашиваю, и э, стараюсь с человеком гармонизировать с природой, с камнями, какой камень ближе него, потому что каждый камень имеет своя чистота, своя вибрация, своя энергия, и человек должен подстроиться. И когда массажируешь, как этот камень, что это? Ой, это дает хорошо, ой, нет, нет, нет, давай вот это, который был, Он мне лучше. Человек сам говорит. И особенно, когда на некое больное место делаешь, там, точка какая-то, начинаешь спрашивать, что говорит, ой, пробилаш. Аж вообще там для, для там бывает вот такое. А вот теперь главный пункт, самый главный пункт. Если есть камень, есть человек, и предположим, при этом нету Тодора, он может сам пользоваться этим камнем без вас? Я все вас... Всех учу, всех учу, что делаем. И если они хотят, то у меня покупают камни, но они потом все равно покупают камни, потому что э, до сих пор они говорят, что помогает, и снимает давление, и помогает там. И просто не, не хочу надо еще и учиться при этом. Я Видите, Ярослав, вот это и есть альтернативное целительство. Да. Получается, нам как бы не надо идти э, э, и покупать таблетки чтобы снизить давление, нам всего лишь достаточно обратиться к Тодору, и он нам предложит камушек. И это будет и дешевле, и, наверное, эффективнее. Ага, Без да. побочных эффектов. Или О, и там вы, тут вы, есть побочные Михаил, эффекты. Михаил, вы с цинизмом или нет? Нет, я не вполне серьезно. Это альтернативное целительство. Вы понимаете, я говорю, я получаю огромное удовольствие от того, что вижу последствия своего труда. Нет ни одного человека, которому не понравилось э, поглаживание камня. я бы хотел увидеть этого человека, который там не Ну, смотря, э, во-первых, э, э, если, если, если это не кирпич, не по голове, да. да. <est> <с graduating> да. да. Погладить по, по голову кирпичом, это как-то не очень звучать, почему не понравилось. И поэтому я сразу вижу результат, что им нравится, что это. И я не боюсь этого. А то бывает, некоторые другие люди работают, что-то обещают, что-то нагадали, что-то не нагадали, сказал, нагадали. нагадали, что обещали, что будет там это еще чего-то, что я такие вещи не обещаю никому. Я делаю результат. Ты пришел, снимаем стрессовое состояние, начинаем работать. Дальше человек сам понимает, как там пишут там, девушка, я теперь понимаю, как я себя люблю. Все, спасибо. Все. То есть у людей открываются новые, новые понятия просто после общения, после использования камнем, э, то есть ощущение других человек. Начинает соприкасаться с природой. Энергия другая получает. Это пища. Я лично получаю удовольствие, когда работаю с камнем. Потому что из булыжника начинаешь что-то пили, и строгать, пили, и строгать, и что-то, что-то получается нечто необычное. Ну, практически так, этот камень неизвестен, не надо его. Это, это уже понятно. Так, этот камень неизвестен. Скоро э, он появится в коллекции э, у меня. Так мне было обещано. Да, Тодор? Да, он готов. Он готов. Готов? Да, к чему-то готов. Посмотрим, готов ли я к этому. Ярослав, да. вам предоставляется право последнего вопроса Тодору, потому что у нас скоро выходит в эфир, не, правда, не интернет-портал, а радио, у нас выходит в эфир интернетовский эфир, выходит целитель, корейский целитель Муджин Чой. Поэтому мы должны к этому успеть подготовиться. Да, я воспользуюсь этим правом, да. потому что прозвучала опять-таки фраза, я всегда цепляюсь за фразы, как истинный журналист. Прозвучала фраза о том, что девушка, которая камнем там себя промонтировала и погладила, сказала, что она полюбила себя. Я имел, ну как бы контакт, в смысле, ну просто обычный контакт, я имею в виду ну, понятно, вообще вообще да, с одной девушкой, которая практикует эзотерические знания. И она мне сказала так: Ярослав, ты сначала полюби себя, а потом ты полюбишь всех остальных. Так. Это правда или нет? Или это какая-то профанация эгоизма? А, а вы до себя до сих пор себя еще не полюбили? Да, была... не, да, да нет, как-то вот не, не, не сложилось с самим собой. Нет, да? Прости себя и тебе простят. Во. А. Если тебе не простить, что тебя простит? Никто не простит. Поэтому надо с себя начать полюбить себя, простить себя, своего хорошего, своего любимого. Начинай с тебя. Вот если как ты себя относишься, так и к тебе будет относиться. Потому что по-другому не будет. Люди увидят, если человек себя уважает и все, он тоже так будет повторять это. А если человек себя не любит, то его любить будет. Да. Будь проще, и люди к тебе потянутся. потянутся. <Nash> По-моему, по, по, по, подвели черту теперь. Ясно. В общем, короче говоря, дорогие радиослушатели, нам всем надо полюбить себя. Надеюсь, с помощью Тодора Тодорова мы себя будем любить все больше и больше, и больше, и больше. Но для этого нам, конечно, надо, чтобы Тодор был у нас регулярно в эфире, что, в общем-то, мы и предполагаем. И вот в следующий вторник мы будем с ним опять в эфире. Большое вам спасибо. Спасибо, Тодор. Спасибо, Ярослав. Спасибо, Всего доброго. До встречи в эфире, дорогие друзья. Это с вами был интернет-портал радиоцентра Сангейтс. До следующих встреч. До свидания. Пока.